Здравствуйте, друзья! Хочу оставить отзыв о детокс-марафоне, который был в феврале месяце, в ЛО, который проходил под руководством Светланы Лавровой. Я очень благодарна организаторам этого марафона Светлане и Риме. Это было так волшебное, Незабываемые шесть дней останутся со мной на всю жизнь. Очень прекрасная компания у нас собралась. Надеюсь, мы еще беремся вместе все в следующий раз жду эти дни, прям с нетерпением, скорее бы они настали. Такие все замечательные ребята, присоединяйтесь к нам тоже. У нас, ну, это, Каждый человек это был просто самородок. Конечно, все так в процессе жизни мы немножко запылились, и Светочка нас отмывала. И под лучами ее солнышка мы все светились разными цветами радуги, переливали.